16 февраля всем добрый день смотрим на результат зимовки банка маток итак первый банк маток разобрал вот оно сокровище не знаю только, как это сокровище выглядит. Надежда умирает последняя. Итак, одной нету, вижу. Второй нету. Так, похоже маток Нет, ни одной Живой Да Все матки погибшие Да, все матки погибшие. Так что эксперимент увенчался плачевным окончанием. Так, второй банк маток междурамочный. То лежал горизонтально, а это междурамочный. Тоже под... Итак, есть одна живая. Раз. Вторая живая. Третья живая. Четвертая живая. Раз-два. Три-четыре. Так... It... <кười> так. <кười> Так, итак, ромашку. Ну, и сейчас мне, конечно, дадут за этот показ. Но, тем не менее, деваться некуда. Так, ну, не знаю, хотите верьте, хотите нет. Раз, если видно. Не рискую пока открыть для контакта прямого, раз уже не перезимовали. В общем, 10 штук с этой стороны. 10 и 7 с этой. И 7 с этой. 16 штук из 20. Из 20... 50 процентов. И напрашивается один очень серьезный аргумент успешности зимовки, ну то что по силе семья понятно меньше и не должна быть для банка маток а вот почему не перезимовала он в той горизонтально, хотя я ее укутал как у бога пазухой, думал но широкие, слишком широкие для маток были и колодцы они остывали и не хватило пчелам Скорее всего, матки сами захолоняли в тех таких вот просторных объемах. А вот в этой компактности с каждой стороны было по 12 штук. Три сра три осенью погибло, я читывался. И вот в процессе зимовки. Но ну, это, ну хоть хоть спасибо этим жить хочется. Вот еще такой банк маток. Просто пересылочные клеточки. что, по-моему, там сейчас будем смотреть. Так, ну как нам такое нравится? Раз, два, три, четыре. Вернее, три. Четыре было всего. Но тоже подозрение на успех. Из-за компактности, малый объем, и пчелам было проще их обогреть. Да, к сожалению, такой вариант, тоже погибли все, но непонятно ситуация с семьей, какая-то слабая. Вроде как и по силе была нормально, так что этот вариант тоже полный брак по зимовке. Итак, два банкомата пустых полностью. В одном из двадцати 17 в другом из десяти четыре сохранилось. Ну и три матки просто в просто пересвеченных клеточках. Выборочно сейчас гляну, как двух маточные в прополисных решетках потому что в одном тоже отход обеих маток так через одну смотрю погода никакая гляну еще какая картина здесь так в общем Но тоже неоднозначно, пожалуйста, казалось бы. Там обе матки погибли. Здесь обе матки живы. Видно, да? Так что сила семьи, похоже, играет решающую роль. Плюс компактность самого этого изолятора без, мата, без контактного. Ну, еще посмотрим по желанию, как... какая судьба будет этого эксперимента дальше.